делай небо и все это для тебя моя любимая кратко о нас все начинается с малого этапы строительства полезные советы поговорим о чувствах о доверии как научиться отдыхать ценить, очаровывать друг друга, просто любить, быть собой, верить в мечты, стремиться к цели, добиться успеха, действовать прямо сейчас, сделать самому, построить дом, не бояться трудностей, быть упорным, бороться с трудностями, быть на высоте, учиться всему новому, создавать уют, красоту, креативить милые штучки, мастерить быть заботливой бабушкой, быть всегда молодым, ловить позитив, быть счастливым, развивать свой мир, иметь любимое дело, выбрать свой путь, сохранять равновесие.